И, между прочим, меня чуть не убили, и смотрите, как мы ходим, интересно. Смотрите, это она лежит! Снова хаешки-котятушки, с вами Неллил. Это игра Мэрон Дам, или Фрио, Lost in Old Town. Что ж... Поминогим. То где мы остановились? Ага, я вытянула здесь эту хреномантию. Давайте-ка ее возьмем. Это пила. Реально мы пила, прикиньте? Может надо разрезать это все. А это не пила. Вот оно что. Мы можем это еще где использовать. Если, конечно, наши девчули умеют этим правильно пользоваться. А теперь... Войдем внутрь. Что это такое? О, какой-то домик, да ладно. Ой, внутри все обычное, но почему так страшно? Наверное, потому что по жизни у нас небольшая такая сыкуха. Ну, как сказать, небольшая, окей, у нас тут холодильник имеется. Еще одна небольшая хреномантия. Это что такое? Она нам не понадобится. Боже, ты мой! ты Металлический пруд в ящике Нам нужно чем-то это все перекусить Так, окей, мы можем подняться наверх Исследовать что-то здесь Я примерно даже знаю, чем это можно сделать Теперь давайте поднимемся наверх Что это такое? Виксейшнс <связь> Что это такое? Что значит? Я не знаю. Я вообще в английском полный нуб, поэтому меня можно даже не спрашивать. Ух ты, Тут мало того же, смотри, какой замок. Япона, мама. Секретный номер в связи с лодкой? Ёлки. В. Кью. Е. Или... Тут фортеп... Вот она опять матерится, вы слышали, да? Я не могу прикоснуться к этому рукой. Где лестница? Знаю, где лестница, мне поможет вешалка. Надо взять, конечно, эту фигню. Но сперва давайте подойдем к лодке. Кодовый пароль в связи с лодкой. Там вообще ничего не написано. Может еще надо что-то с чем-то соединить? В любом случае, мне сейчас нужна вот эта хреноматия. Что ж, берем вешалку и теперь возвращаемся. Нет, эта хрень не поможет, прикиньте. Видимо, вот этим гвоздодерам мне и нужно будет все это вытащить. Так, отлично. Значит, я все-таки угадала. Мы вытащили лесенку. Теперь давайте поднимемся. Собственно, где мы оказались? У нас тут вот моток веревки кажется канат может мы смогли бы его обрезать бери бери эту штуку это очень очень важная штука она тебе потом ой как пригодится это конечно навряд ли да вы что Конечно, навряд ли сказала Наташа. Это сработало, сказала Наташа. Ару, ладненько давайте-ка вернемся в старый домик, потому что там вроде тоже можно было кое-что сделать. Отлично. Уди! Не надо тут. Я все развязала, сказала наша девочка. Она развязала. Представляете? Ой, да ладно, мы вышли за машинку. Как это? В смысле, что там где заблокировано? А. -а, -а. Еще чтобы эту тачку двигать тоже что-то надо. Не, ну вы представляете? А что это такое, кстати? О. Рекомендация чтения. Почему здесь такой плакат? <связывая> Ой. Q E, W, S, э, C, Z. Как это гейм-овер! Как это гейм Нет! Нет, нет, нет, нет, нет, нет! Я зря сохранилась. Все, все, все, все, все, все, все. Не надо мне этих призраков. Не надо мне этих призраков. Пожалуйста. Блин, тут деревья прикольные такие. Да и графика, на самом деле, мне очень нравится. Единственное, какая-то ну, не проработанная. А девчонка вообще сутулая. Вот только стоит такая, типа... Ой, а что вообще происходит здесь? Ладненько, давайте-ка войдем в этот домик. Надеюсь, никто на меня не нападет. А если нападет, то только тот призрак, а, для которого нужно только две клавиши сжать. Вот, пожалуйста. Вот, вот он! Вот только он! Говно, вот оно, кстати серьезно сейчас стоп вот точно веревочка канат веревочка я резала канат что ж что такое ясно давайте по положим это здесь возьмем этот канатик не знаю правда для чего но здесь ну а нет знаю Попасть на крышу соседнего здания, помните? Что ж, посмотрите, вот она привязала. А второй-то конец, как она сделала? Ладно, давайте вылезем. Вот мы попали с вами на крышу. Надеюсь, что она не обвалится. Что это такое? Это то, откуда мы выйдете. Почему сломалась? Действительно, почему туда такая махина приехала? Смотрите, там что-то лежит. Я знаю, как это достать. Все. Ой, как она... О, ушла от меня. WW, Д, З, А. Я знаю, как я буду избавляться от нее. Я, наж... я буду нажимать на все клавиши подряд, и тогда ее не сдохну. Видели, да? А, вот это и все. Нету, нету. Понимаешь, нету проклятия, нету. Уйди. Я еще по той игре помню, что эта фигня делает проклятие. И между прочим, меня чуть не убили. И смотрите, как мы ходим, интересно. Все. Теперь мы снова нормально ходим. Используем. Господи, как она реалистично это все делает? Что это такое вообще? Чашка какая-то. А, этой и из пластмассы. Так, давайте при помощи этого ковшика мы будем всю водичку из лодки доставать. Так. XS1. Или это I? Ладно, посмотрим. Ой, какой сильный дождь, вода поднимается. Всего-то. И это все, что ты мне можешь сказать. Кладем это сюда. Нет, никакого нет. Она меня чуть не убила. Она меня чуть не убила. Что же, теперь смотрите, у нас тут вроде сколько цифр там. Ага, три цифры как раз. Вот, наверное, это. X это у нас один, два, три. Потом С. Один, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, девять. Вот это что, понятно. И Ай. Один, два, три, 4, 5, 6. Три, девять, шесть. Вот наш пароль. Надеюсь, это так. Три, девять и шесть. Открыто. Так это же мы! Ревзи, это мы. Ой, это мы из телевизора, что ли, вылезли? Ой, гляньте. Странно. Кажется, какой-либо человек здесь живет. А это что? Ой, от меня, чертов призрак. Так, что это такое? Ручку двери связали кабельными стяжками. Так, примерно я знаю, чем это можно сломать. Давай-ка выйдем отсюда, девчуля. Сколько у нас тут цифр? Четыре. Попробуем, давайте. Типа четыре... Два... Семь, шесть. Отлично! Опять! Опять! Понимаете? Опять! Что это такое? Нет, не надо мне хватать. Что такое? Что за... А это у нас что? Это кусачки для ногтей. Короче, ножницы устарели. Давайте-ка я ножницы сюда покладу. А вот это вот на всякий случай я возьму. Так, это, собственно, все, ради чего мы сошли, да? Да, вот она, смотрите. Она даже не, не, не прикасалась к ним. Берем. А вот это мне уже поможет. Причем не хило так. Ну что ж, Используем. Бери-ка. По идее, это не то что рычаг, это гвоздодер. Ну давай-ка пойдем. И что-нибудь сделаем с этим полом. Я сняла пол. Мы нашли что-то еще. Стоять. Давайте-ка я это положу вот так вот. И что это такое? Монетка для платной стиральной машинки. Но возьму-ка я и эту штуку тоже. И для чего-то же мне нужна будет еще и отвертка. Что если в стиральной машине лежит отвертка? Потом при помощи этой отвертки мы из вентилятора достанем какой-то винт или что-то там нам нужно для лодки. А потом на этой лодке мы умчимся, оставив вон там вот нашего бедного старичка умирать. Ладно, платная стиральная машинка. Она нашла монетку, просто чтобы открылась. Я угадала, прикиньте, в стиральной машинке была отвертка. Ну надо же. Короче, все, я вангую, теперь сюжет становится до да, банальности какой-то вот прям простой. Хотя, конкретно концовку... Да вы что? Я реально угадала, смотрите, мы взяли винт. Я думаю, что мне нужно будет его потом прикрутить. Поэтому на всякий случай я возьму. Теперь давайте выйдем и просто, без призраков, без всего вернемся к лодке. Это просто пипец. Ну хотя с другой стороны нам больше вроде ничего не осталось. Все что можно мы взяли, там открыли, раскрутили. Осталась только стиральная машинка и собственно лодка с вентилятором. Поэтому просто тоже можно было включить логику. Ну что ж, кажется, что это конец. Только откуда девчонка знала, что как делать там и так далее? Господи! Смотрите, все она делает. А сзади... А сзади это, да? Господи. О боже мой. Какое что-то страшное все-таки. Смотрите, это она лежит. Это же мы. А это Татьянка. Наш дедушка. Это наша сестра? Вот она, сзади уже. Продолжение следует. Да, есть вторая часть этой игры. пам А, вот, отдельное спасибо. Ну что ж, допустим, кряк. Мы прошли эту игру. Она захотела удрать, но у нее не получилось, ибо призрак поймал ее. Точнее, нас. Ну да ладно. В любом случае, котятки, мы прошли с вами первую часть игры Marendam или Free Lost in Old Town. Что ж, Ракона, конечно, постарался на славу и, собственно, те люди, которые сделали эту игру на компьютер. Но все таки мы хоть бы поработали над языками, а не при помощи, там, Google-переводчика или еще лучше, Яндекс-переводчика переводить все вот эти предложения, там, и так далее. Потому что перевод, на самом деле, очень-очень корявый. Но в любом случае, спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк под этим видео и подписаться на мой канал и на канал Крипикэт. Нежданчик, не правда ли? И всем пока, котятки!